Следующий у нас спикер, следующий спикер у нас из да, Латвии, тоже и, и про Гонконг, это Китай Мои книги я много рассказываю, это да, действительно очень быстро растущая экономика в Китае, да, мощнейшая экономика мировая, и, и китайский в нашей школе, китайский чайно-чайно на учат многие люди, но еще интересно, Латвия страна, потому что многие не знают, не рассматривают ее, Хотя все больше и больше студентов тоже хоть, хотят поехать в Латвию, потому что там тоже есть уникальная и интересная программа обучения, это Евросоюз, и стоимость жизни там дешевле. Об этом знает, конечно, наш лучший следующий спикер. Здравствуйте, Ольга. Добрый день, Сергей. Добрый день, Сергей. Надеюсь, меня хорошо слышно. Да, отлично вас слышно. Да, Спасибо. Да, не будем терять время. Я рада приветствовать всех, кто смотрит сегодняшний семинар, конференцию. И хочу рассказать о таком направлении, как Латвия, которое может быть хорошим выбором для тех, кто... Ищет, ищет возможность получить европейский диплом, пожить в разных странах Европейского Союза и получить бесценный опыт и, конечно же, качественное европейское образование. Потому что, как известно, иностранные студенты первые, наверное, учились в Европе. И сегодня я покажу презентацию про наш ВУЗ. Видно презентацию? Ну, надеюсь, что видно. Видно? Итак, да, наш вуз находится в Европе, в столице Латвии Риге, и у нас учатся многие студенты из многих стран мира и разных культурных пластов разных стран с разными языками, но они все учатся у нас на английском языке. И наша главная цель – это сделать их в будущем лидерами в том деле, которым они найдут свое применение после получения диплома. Ребята приезжают к нам из разных стран и проводят свое время с пользой, обмениваясь в том числе своими какими-то культурными навыками, культурными событиями. Мы частный ВУЗ, и больше 20 лет мы уже после того, как Латвия получила независимость, мы вступили в Европейский Союз и получили возможность обучать студентов на европейском уровне. Наши преподаватели постоянно повышают свою квалификацию. Мы находимся в общей системе европейского права, она стандартизирована. Мы между собой все программы, в том числе Вузы между собой обмениваются преподавателями, то есть наши преподаватели едут преподавать другие вузы Европейского Союза, преподаватели оттуда приезжают к нам на лекции, поэтому студенты тоже смогут общаться с различными преподавателями из различных стран. И наш диплом, он аккредитован на государственном уровне, то есть он приравнен, несмотря на то, что ВУЗ частный, он приравнен государственному диплому. И дальше вы сможете, допустим, получив диплом в нашем ВУЗе, продолжать обучение в следующей, например, ступени в какой-то другой европейской стране. Ну или, допустим, остаться у нас. Почему стоит выбрать Латвию? Да, многие не задумываются о том, что мы находимся вроде бы рядом с Украиной, с Белоруссией, с Россией. Но мы связаны, с одной стороны, и с восточными нашими соседями, но находимся в Европе, соответственно, наш диплом, он будет европейским дипломом. При этом стоимость проживания в Латвии, она гораздо ниже, чем в других странах Европейского Союза. Я позже расскажу немножко подробнее об этом. Также вы сможете, если те ребята, которые знают русский язык, это будет большим плюсом, потому что знание двух языков, английского и русского, оно поможет, то что в Латвии до сих пор половина жителей русскоязычные, и поэтому и туристы тоже приезжают из восточных стран, поэтому ребята смогут с легкостью использовать два языка. Вид на жительство для студентов, приезжающих из-за границы, будет вид на жительство Европейского Союза на время учебы, и также разрешается работать. И Латвия в том числе предоставляет период после того, когда вы получите диплом, вы сможете оставаться некоторое время в Евросоюзе от 4 до 6 месяцев и искать себе либо новое место учебы, допустим, на более высшей ступени обучения, либо, может быть, даже найти работу и получить уже рабочую визу. Поэтому Латвия это очень хороший выбор, и среди других европейских стран ну, более, больше такой уникальной возможности нету, где вот, есть еще, допустим, использование русского языка, но в том числе и английский язык у нас широко распространен, потому что приезжают к нам из разных стран. Почему стоит выбрать наш ВУЗ? Потому что мы предоставляем европейский диплом, на английском языке вы будете обучаться и все преподаватели свободно говорят на английском, в том числе они постоянно повышают свою квалификацию, как я уже говорила, имея возможность преподавать в разных странах Европейского Союза. Мы предоставляем индивидуальный подход, потому что мы небольшой вуз и, соответственно, можем себе позволить с каждым студентом удовлетворить все его запросы, все нужды. Я лично всегда на связи и помогаю студентам решить все их вопросы, в том числе и не связанные с обучением. Может быть даже, например, если кто-то студент хочет, чтобы родители приехали, мы бесплатно предоставляем вызов для визы. То есть все, что мы в силах, мы всегда студенту помогаем. Наш ВУЗ очень широко представлен в программе «Размус плюс». У нас очень много мест для этой прекрасной программы. Если вы не знаете, это программа для обмена студентов. И студенты, учащиеся в нашем ВУЗе, могут ехать на период до одного года, учиться в других ВУЗах Европейского Союза. Что это значит? Это значит, что они, оставаясь нашими студентами, полгода или год учатся в другом ВУЗе, потом возвращаются к нам и продолжают обучение. То есть они не теряют это время, все кредитные пункты будут зачтены и при этом они получают стипендию. Также в нашем ВУЗе не очень доступны цены на само обучение, есть возможность подавать на стипендии, Они много, их много, поэтому подробнее уже надо будет, если кто-то заинтересуется, говорить отдельно. Гранты есть и различные скидки. И у вас будет возможность путешествовать по Европе, потому что Латвия это такое очень выгодное направление, из которого многие, мы находимся между Востоком и Западом, и поэтому многие компании имеют хабы здесь и путешествовать очень дешево из Латвии. Мы имеем много программ на двух языках, на латышском и на английском. Для студентов иностранных это английские программы. Мы предлагаем программу менеджмента 3 года, 2100 евро в год, и программу программирования IT. Это очень популярное же, направление во всем мире. Я думаю, что ребята не останутся без работы. Я обязательно хочу отметить, что в Латвии и в Европе Делается сейчас акцент в том числе и на женскую занятость в этой среде. У нас очень много девушек, женщин работают в IT-сфере и очень у них всегда даже хорошие успехи, поэтому если девочки, кто знает математику хорошо, очень тоже я э, рекомендую им подумать об, этом, э, об этой работе, об этом направлении, потому что э, зарплаты в этой области, они чуть ли не в два раза больше, чем в других сферах. Эта программа 4 года длится, потому что есть обязательная практика и стоит такая программа 2500 евро в год. Но студенты уже, как я уже говорила, могут подрабатывать и нет таких студентов, которые хотели бы подработать и не нашли эту подработку, потому что у нас у нас достаточно мало молодежи своей, поэтому молодые люди со всех стран, они всегда приветствуются и находят хорошую работу. И есть программа магистрская, бизнес, управление бизнесом, два года. И стоит программа 2200 евро в год. Хочу отметить, если вдруг кто-то из тех, кто слушает нас сегодня, уже учится на какой-то степени высшего образования в своих странах, к нам можно перевестись. Для этого надо прислать транскрипт, и мы можем ваше предыдущее образование зачесть, чтобы вы могли продолжить у нас обучаться. То есть такая возможность тоже есть. Как я уже говорила, мы очень активно участвуем в программе Erasmus, и эта программа уже очень давно в Европейском Союзе действует, и я всем с нашим студентам рекомендую в ней участвовать. Для того, чтобы получить этот грант, достаточно только хорошо знать английский язык и не иметь академических и финансовых задолженностей. И мы вполне, у нас достаточное количество мест для вот этого, этой программы, и студенты могут ехать. Чтобы поступить, вы можете связаться с нашими партнерами в Book либо всегда можно на сайте почитать подробнее про условия поступления. Я не буду сейчас отвлекаться на этот момент, потому что условия... Спасибо большое. Вы закончили да. уже или еще нет? Вот осталось, только я хотел показать про... Я хотела показать, что студенты живут в очень комфортабельных студенческих гостиницах и жизнь в Латвии очень доступна, то есть для того, чтобы месяц жить, надо примерно около 400 евро в очень комфортных условиях, не в общежитиях, а в студенческих гостиницах проживают. И да, это последний слайд моей презентации. Если будут вопросы, пожалуйста, со мной можно связаться через Calendly или через наших агентов Book Your Study. Что у нас с вопросами? Сейчас посмотрим, какие вопросы есть от участников по поводу Латвии. Вот по поводу остаться, спрашивал был вопрос, как остаться да. в Латвии. Можно или нет? в Латвии будет? очень гибкая система иммиграции. Тот срок, который вы будете учиться в Латвии, уже будет засчитываться в срок, необходимый для того, чтобы в будущем получить постоянный вид на жительство. То есть, чем дольше вы учитесь, тем больше у вас вкладывается в этот срок. Вообще, для того, чтобы получить постоянный вид на жительство, надо прожить в Латвии постоянно 5 лет. Поэтому студенты чем дольше они живут, то есть им нужно получить диплом, дальше они могут идти работать и, соответственно, они накапливают вот этот срок и для того, чтобы в будущем получить вид на жительство. Но, как я уже говорила, Латвия находится в семье Европы, поэтому студенты могут выбирать даже страну, где они хотят жить. В Европе очень много различий в вопросах иммиграции, поэтому если студенты захотят остаться в другой стране Европейского Союза, это тоже возможно. Это будет, ну, как бы по их выбору. Одну, просто одну еще одну секундочку задержу: что э, за, ну, может быть у вас студенты сомневаются, стоит ли поступать, что будет с ковидом? Хочу сказать, что наш, наш ВУЗ э, и очень инновационный. Мы совершенно свободно обучаем онлайн студентов уже не, не только этот последний год, но последние 7 лет мы проводим такие. У нас есть были всегда группы, которые хотели обучаться удаленно. Ну, тот, кто работает, либо он по какой-то причине не находится в Латвии. Поэтому у нас есть опыт у нас все обучение проходит. И ребята, Латвия позволяет приезжать сюда на место, те, кто хочет, допустим, на месте ходить в библиотеке на месте идти работать. То есть студенты, несмотря на то, какие ограничения COVID вносят в нашу жизнь, студенты приезжают к нам и учатся. И я очень хочу сказать студентам, чтобы они не откладывали на завтра. Время идет, и мы не знаем, как будет продвигаться ситуация с ковидом. Я предлагаю все-таки начинать думать о том, чтобы поступать и учиться. Нет ничего страшного в онлайн обучении. Это очень хорошая возможность. Может быть, даже для многих она, я знаю, что ребята говорят, мы даже, и нам и нам больше нравится. Нам не надо никуда ходить, нам не надо ездить в транспорте. В любой момент можно подключиться. И это хорошая возможность, которую стоит использовать. Да. Отлично. Спасибо большое за выступление. Спасибо даем, вам. Да. Рада была да. слышать. Да. До да. свидания.